Когда мое кресло начало опускаться, я еще раз вспомнил все три своих удаления зубов мудрости. Два верхних были простыми, я удалил их в обычной поликлинике. Правда, потом выяснилось, что часть корней осталась внутри, но мне повезло, и как-то там все заросло так, что это уже никогда не будет меня беспокоить. Правый нижний зуб мудрости удалял с использованием лазера. Это было неплохо. Остался последний, четвертый зуб мудрости, слева внизу. Он совсем рядом с нервом, лежит на боку и совсем не беспокоит. Однако уже несколько стоматологов в разных клиниках мне сказали, что там может быть все очень плохо. В клинике доктор Степман мне предложили самый проверенный метод. Это традиционное безболезненное удаление, но с использованием тромбоцитарной плазмы моей же крови. Ее кровь мою отправили крутиться на центрифуге, чтобы выделить нужную часть и в конце процедуры удаления зуба добавить в лунку для ускорения заживления ранки. Левон Грачевич, мой врач-стоматолог-хирург, сделал анестезию очень мягко. Обычно все стоматологи говорят, что в удалении зуба самое больное – это укол. В данном случае даже этот укол был скорее похож на подчесывание, чем на покалывание. Это было реально самое комфортное введение обезболивания в моей жизни. В процессе удаления я ничего не чувствовал, как это обычно и бывает. Глаза старался держать открытыми, так как закрытыми было страшно. Не знаю, чего я боялся, но с открытыми глазами действительно было совершенно спокойно, а когда закрывал, становилось не по себе. Так что я всю процедуру пялился в потолок и на врача с ассистентом. Зуб был сложным, такое удаление могло занимать и полтора часа. Но управились примерно за 40 минут. Я честно не успел устать. Все. Я живой. Ну, я почти поспал. Я боялся только, что рот закроется, а так было как отдых. Ну что, давайте, может, пару слов скажем. Так, значит, вот это вот, то, что было у меня во рту, здесь вот коронка отпилена, и здесь был кариес, а это замечательные корешки. А, ну, что я могу сказать, сейчас, конечно, анестезия еще не отошла, но больно мне не было никакой из моментов, даже вот Львович очень аккуратно, когда вводил а, анестезию, Но ну, это не первая моя анестезия в жизни была, а было совершенно не больно, то есть уколчики эти были, они какие-то такие, прям раз, и уже ничего не чувствуешь. Но я еще обязательно на телефон запишу результирующие видео, что там со Сегодня вечером, завтра утром Вот эту динамику. Через сколько дней я уже превращусь в себя, в оборотню? В оборотню, вот на третий день получается на вторник будет пик оборотня. Пик оборотня, хорошо. Если будет, может быть. Встретимся через Встретимся вечером. Пока. Ну что же, уже час ночи. А я только третий сезон «Игры престолов» смотрю. Анестезия отошла. Боли какой-то я и не чувствую. Ну, есть по ощущениям привкус, что там что-то было. Но в целом, спустя... Пять или шесть часов после удаления я чувствую себя хорошо, я бы даже сказал прекрасно. Ну и принимаю эти таблетки уже, которые назначил врач. Посмотрим, что будет дальше. Доброе утро. Ну вот я сегодня проснулся, почистил половину зубов, которые с другой стороны, и пробую есть вот эти вот, короче, кругляшки. Ну, в принципе, вот ничего такого, жую, проглатываю. В общем жить можно. Это утро, а вчера вечером удалили. Поэтому типа будет разница. но швы там все равно накладывал. Вы уже снимаете, да? Да. Давайте сначала. Да. Он рассказывает, как дела. Да все хорошо, в общем-то никаких этих адских болей, там потери сознания. Ну я не обещал, что потеря сознания будет. Вот. Все как-то хорошо. Я уже. Первый же вечер после, ну, собственно, когда было удаление, я вечером уже выпил гейнер. Но я же при рыбе пищу не стал уже, тем более я специально вечером договорился, чтобы уже не кушать. Особо. А на следующее утро я нормально позавтракал обычной едой. Ну, как бы завтрак еще так. Не было, а уже обед был просто. А отек был ли вот сейчас? Вот... Это максимум того, что... Ну, То есть... Завтра еще может увеличиться, а потом пойдет на спар. Ну, так хорошо. да. да. Красиво. Немножко ограничен, да, открывание рта. Uh -huh. О, палец не залезает, практически. Не, хорошо, отлично, все, супер. Прах. Uh -huh. Тогда антибиотики продолжаем uh -huh. до конца, души yeah. не доводим. Yeah. И полоскание, И потом снимаем швы, снимаем швы через 10 минут, После этого, получается, мы удаляли. Субботу. Значит, следующая субботу 7 дней получается 23-го. Снимаем швы. Mm -hmm. Мы сейчас запишем Да. А вот завидываем. Все. Все. все, спасибо Это большое Леву Грачевичу, и до встречи на снятии швов. Привет. Сегодня мы снимаем швы. Вот сейчас доктор посмотрит, что там у меня во рту и уже скажет, наверное, <свы> свой вердикт. Обязательно. Спасибо вам большое за На здоровье. Теперь он не беспокоит меня, теперь он в пакетике. И, это и там ему и мы место. А у вас там, да, верно. Да, конечно. На депозите в банке, конечно, будет лежать. Хочу сказать, что это действительно было круто. И я очень рад, что именно доктор Степмана выбрал удаление последней своей четвертой восьмерки и таки добил их всех. Все, теперь брекеты. Ура!